Приветствую, друзья! Вот решили изготовить дополнительно две расцветки Синюю и черную Вот сейчас все идентичное, как и в прошлых манжетах Сейчас я буду одевать самостоятельно Посмотрите, как я их одеваю Здесь взяли такую более прочную ткань Пряжки гамма у нас Подушка на руках снимается То есть можно ее передвигать ниже выше кому как удобно как зависимости палец смотрим могу ли я сам одень этим уже вот за эту петлю мы цепляем и тянемся вот сюда и одевается и за нее тянем все вот так одеваются ноги можно постирать, снять, постирать по машинке. Чтобы... Вот это руки. здесь сразу у нас вшита палочка, чтобы можно было держаться и уже человек ее не выронит и никуда не потеряется. Изначально подушка твердоватая, но постепенно со временем она разрабатывается и становится мягче. Здесь идет три хлястика, за которые мы цепляемся. Можно менять, можно повешать на два, можно на три, можно вообще на один зацепить. Все. Так одеваем. И постепенно затягиваем. Самое главное это вот этот вот первый, который находится вот здесь. Можно кисти. И постепенно вот так вот я беру и вот сюда затягиваю. Не тяните наверх, потому что можно сломать Это же все-таки пластмасса, хоть она и прочная, но это пластмасса Когда вы занимаетесь на правила, силы у вас становится много и Эти хлястики вам ни о чем Вы цепи будете рвать металлические Не то, что какие-то крепления Не хлястики, вернее, крепления пластика Все надежно закреплено Вот так она обтягивает Смотрите все достаточно крепко все. рука уже не выскользнет самое главное когда человек занимается чтобы он не отпускал эту палочку чтобы рука не выскользнула из манжеты если рука протягивается в манжету она начинает сдавливать вот эту вот косточку и становится жутко больно жутко больно. поэтому вот и комфортно занимаемся универсальные манжеты очень удобно их можно крутить То есть можно в одну сторону скрутить, сдвинуть и вот так заниматься Поэтому заказывайте, кто хочет качественные, хорошие манжеты, заказывайте и отправляем по всему миру. Все, пока, пока.